Всем привет! С вами самый лучший разоблачитель в мире. И сегодня будем, мы будем разоблачать бутылочного человека. Ну что ж, пошли в путь долгий. Здравствуйте. А вы уже не знаете, где находится бутылочный человек? Yeah. Ладно, спасибо. Мистер Алкаш сказал, что нам надо на север. Ну что, пошли? Прошло 7 часов, но мы никак не можем найти бутылочного человека. Семки есть? Эм, эм нету. Да. И по пути нам встречается фанат нашего канала. Можно фоткаться? Да, а, конечно. Можно следовать Вот, мы их нашли. Так как оператор упал с горы, я буду сам снимать. Вот. Интересно, кто из них человек-бутылка? Ладно, пора выходить. А кто из вас человек-бутылка? Походу это... Oh. Это я человек, Бутылка. Что хотели? О, oh, мы его нашли. Что хотели? Uh -huh. Вот, кстати, это наш самий лучший друг. Вася, ты куда? пойдешь? Вася, ты сюда. Ай, посрать. Нет, камера снимает. Вот. вот. Вася. Вася, ты. Вася, не болит. Я дам тебе СМК, не бойся. А что камера снимает? Чё, камера снимает? Чё, Меня, чё? По теле... Меня по телевизору? Меня по телевизору расскажут? Да, да, конечно. Да, да, конечно. Смотрите, этот пацан нам пристал, О. просит у нас бутылки. Так, а же... я же продавец бутылок, Всем да? Баса, погнали бутылки свои. А что вы это? умеете? Покажу вам. Так. Что, опять бухал? чуть-чуть Ладно, сейчас покажу бутылку Вот, французское пиво А где ваше, это ваше колечо, да? А? Эм, вы так разговариваете, да? А, сейчас, почему вы так разговариваете? А, а вы много курите? Нет? Нет. нет? нет? Сложный вопрос! Я сам в детстве копил бутылки и теперь живу в вот этом роскошном отеле. Мой самый лучший друг. Мы с ним сам в детстве. Какашка! <смех> <смех> Ой. Ой! Ну, в принципе, как всегда. А кто-то? О, это... ты же фанат мой. А, да. Ладно, давай поделаем, что хотел. А вы можете мне продемонстрировать ваши способности? Ладно, смотрите, не трогай меня, не трогай. Смотрите. Смотри, дай бутылку, дай. Бутылку, да. Смотрите <соспособность> Вот смотрите Теперь, теперь сам, Настоящая судьба способна Смотрите, подальше камеру сделайте Чтобы хорошо видно было смотрите, Смотри, смотри э. Вы призываете <соспособность> их Чтобы они вас сбили Я делаю бутылки Видели? Идиот. <с reflects> <с terrifly> <с terrorist> э, вам плохо? Нет. А -а -а. Вс, прекращай съемки. <всё>. Ладно. <сOR> а -а -а, с, с вами был Козоблучитель. 그리고... Всем удачи. Пока.